Я приеду. Просто там, где ты появля где появляешься, там два спавна есть. Фе тут Федерика. Да, вот, там э Федерико. рядом с тобой есть железная дорога. Нет, тут какой-то такой обратный дом. Мотель такой, да? Да, а, все, да. я понял. Я еду. Лос-Флорест, яс-Бяч. Yes, там, там, короче, есть... Маша, возьми у него здание на получение я, паспорта. Я взял. А тут а, сютер ты... есть. Он со второго левела. Я, я сейчас за тобой приеду. Вводите промокод Аризона, получите 600 тысяч. Вот, вперед, нуви. Бляш, а А тебе пятый левел для этого надо? Mm -hmm, не промокод. Пятый левел надо. Аризона. Вот. Использовать, да, да, mm -hmm, обидно. Да. Yeah. Я уже около мэрии еду. Mm -hmm. А, ты не знаю. Я не знаю. Для меня это... Ах да. Плачить все, что только тут можно. все фрапс. Да, yeah. ладно. У меня стоит это. Которая последнюю минуту сохраняет. Телефонная будка. Mm -hmm. Ты с какой приедешь? Слева или справа? Я а вон, я вижу. Да, я так и знал, что это тут. А откуда ты знал? Ой, я, я их нажал. <связывается> а я... Я... Я... Я... Я... Я... я Куда дальше? Я в мэрию надо? А -а -а -а. почему вся карта разноцветная? Это это, а, это... это это районный гетто. Это Ай. Ну, по-моему, резались. Marvody Корпорейшн. Так, а, важное место. Я могу тебе подсказывать. Это прямо куда-то. А, так я почти приехал Нет, прямо а что это за дискета справа вон видишь на карте наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное Да, наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное наверное а, нет, я. Так, всё вижу. Alt, мужской. Нат рождения. Это лучше скринш. Хорошо. Потом слэш пропиши и. В смысле? слэш Как? Я а здесь не. 8 и офим. Короче, у меня, кстати, какая-то проблема. Слышишь? не Вот вместо Аризона написано. А, я и английская. П русская. Смотрит на них штуки. А, транспорт для аренды. Ривы. Поехали зарабатывать много денег. Так а мне, кизак, вес мне выдали еще Деньги. А, где там? Не знаю, ну щас, пап. 966. Ты принял 1000 рублей. 10 тысяч. Покупай и нажмай... Что покупать? Б. Иссиганзи про урожай. Купил. Теперь куда? Но они пока что ченщики. Надо по этим полям просто... Он вижу. А, а, а, а, ты собираешься с кем-то? Нет, здесь всем нужно какое-то время. А. Левый альт я жду. Не контрол. А, нет, он может собирать. Ну, написано Рея, там что-то там. О, все. Куда это относить? А, кстати, нет, А, просто собирать? А, что-то... А, куда? чтобы он не пропал, спасибо. Спасибо. А, да, вашему будет... а, а, нажимай. Просто нон-стопом нажимать? Да, или? да, да. Вот так. Автокликер. Ой, я тошел с канала. Вот да? Ой, я сейчас слышу. А как ты присел? А, вот. Нет. Иди. Вон. Должен был немного сильный. Вам был добавлен предмет-краситель, чтобы открыть открытии используйте используете Y или Инвент. Это для крафта нужно. Ага. А во-вторых... А, закона есть. А у меня нету. У меня есть какой-то черный ящик. Ай! Быстрее! <смешно> Это, короче, смотри, ящик. После этого персонажа, то я каждого часа буду подать рулеска, mm -hmm. где ты можем открывать и получать призы. Где продать. Продавать. Так продавать. Так вот, пишешь. открывать сундук можно с третьего уровня. Эш трей. доступна. А он ниже. Надо был добавленный помет красить опять. Что с этим делать дальше? Вот мы собираем что-то. Кто продавать? Где? А вот тут или он? А, собирайся, собираем. Собирай я вообще в одиночку сейчас все действия соберу. Это этот щел убежал, щел убежал. Парни здесь. Эх, -э, не понял. А, и... Так, не очень дорогой. Mm -hmm. а, иди, беги туда, собирай. Mm -hmm. Так, больше нет. Я тут не один. На 1.28 лет. работает в смесах. Недавно смогу не так 10 миллионов. Да, уйди, ты не смоги, вот ты. Поверь, поверь. Там еще нет, вижу. Еще, и, и, за, за ним еще есть. А я надали. А он поза мной. А тут хлопа какая-то. У тебя понимаешь, отправилась. Спасибо, за заступить. Продам лопату на спину. 9, 7, 4, 3, два, 1. как ты писать? Почему здесь? А то, это через десять. 10. М -м 10. А... а, вот отвера. А где вс? Тут тоже поздно. Кто-то вот вообще на машине. Я Лен собираюсь. <къех> а, вот я тебя вижу, ты там, вдалеке. Лежишь. Торня, <къех> А, Y, 26 и 10. 26 сильна и, наверное, 10 холодка. А, 100 того и 100 на напармишь, и у тебя... Ну что, 100 это много. Знаешь, тогда помнишь, когда... Угу. Я вот здесь сидел и собирал. Это их краситель. 3, 2, 1 и... Ай. I said you Сейчас приду. Оп. Опять кто-то меня чуть не сбил. Сколько? Предложи. Я тебя не знаю. Там, нажимай. Там. В нашем магазине ты можешь приобрести нужное количество денег. Сюда иди. Ты сюда иди. Нормально, да? А сколько у меня один на шахту поехать, давай, потом. видишь, видишь, Ай. Да, Да ладно, тут. Pues, Просто <связь> <снижение. связь> <связь> Ну, это логично. Вон, что стоит. А, МСП. Можем потом поехать на ЦР и продать это. Окей. Правда, там никто не покупает, потому что... What's а, это... А, не рыно. сразу мы его Этот город, который... Правый нижний угол — это ЛС. Правый верхний угол — это ЛВ. А, это СЛ. Ммм. О, ай. Сколько масок. Ну, не стоит. Я, я, я, я, я. А, сюда иди. Пойду, пока они, пока они это. У меня тут не дам. Парни, пока они там что-то посадят. Как ты собрал? Не знаю. Он ко мне идёт. Я попробую. Да они все ко мне пришли в итоге. Меня уже не хватит, меня... А, класс. Не, не, не, не, не, не. Пошли, пошли хлопок собирать. Угу. Беги ко мне. Бегу, я, я не могу поставить. Почему-то. А что дороже тянется? Хлопок или а, а У бота э, хлопок дешевле. А, он дороже. А, а вот на центральном рынке они одинаково продаются. Так, это просто кьюти маски. Опять, а, альона и хлопка. А, э, Там. Просто так. Это аксессуар. Лопата mm -hmm. и маска такая. Так Короче, грабли, окей. Угу. Mm -hmm. а. И собирать тут? Да, собирай, собирай. У меня и так много. Так там просто через 15 тоже будет. А, есть грабли и кирка. Они, короче, если... Понимаешь, вот, например, не один хлопок. Один раз, 29 и 49. Чего-то чего-то. белых. Э, а почему не мой? Почему белый? Такой же? Не, вот белый Хавейт П20 из кармана. Почему? P20. А, это... а, там, там какой-то. Там есть часть. Ауми. Ааа, А, там челик. Ааа, угу. и. Вот, смотри, у меня прям Бегу-бегу. По-моему, украли скутер, но больше нет. Пропал, он пропал. Он перед он перед нами щеллен. А вы бездесь напиши войны вот. вот, а тут через минуту. Там, походу, он? Он дальше, беги дальше. Mm -hmm. А, он побежал. Он побежал в Там, А, собирай. Окей. Это ко А, вот это... А, вот это человек... Какая э -э Мавроди Корпорейшн. А у меня какая? Откуда? Если я никогда еще не вступал никуда. Я угу. вообще собираю. Все спрашивают, сколько есть Кто что ж ты? Что у меня Хлопок есть. с торговлю. Прикольно. Найс. У меня миллион. у меня пять тысяч. я да, он, чтобы появиться бы. Окей. А сейчас сколько? 5 и 15. Ну, 30. А, там уже кто-то занял. Винтом на горе воин вдруг с большим гаражом и ремонтом. На 26 миллионов. Гаражом он учесть. который вот на сайте был после лаунда, а то ты скачал а я просто скачал такой русификации у меня русификации все символы получается какие то странные поэтому сейчас подписи да а вот сейчас что английская версия я просто ну у меня просто вместо аризона написано а я и о пона а вместо брать ты вообще в я а и в ю я же я потом тебя скриншат могу скинуть. А что получается? Восемьдесят три, сорок четыре. А? Три. Сорок четыре и восемьдесят три, что другая поделала? Да, пошли бо тогда кирку ее нужно продать а нет нет. не Продавать или нет? Я можешь продать? Ну вот, можно продать ресурса шить. Я продам. Видите количество хлопка? 44, Выбрать. Ой, сколько? 20 тысяч за хлопок? Я, я, я только... Восемьдесят три льна, выбрать сорок одна, еще семь, хлоп, на самом семь, капеец, у меня теперь почти семьдесят тысяч, сколько мы вообще играем? Пытай будет, смотри. Но у меня почему-то времени нет, смотри. Слышь тайм. Слышь. пятнадцать пятьдесят девять. О, депозит ноль, сумма ноль, скоропослушность плюс один. Появилось время? Угу. Доброго времени суток, уважаемый штат. Может я паспорт не выпустил? Потому что у меня метка не убралась. Ну, а да, можно... А, нет. Можно совершить. Задание можно совершить. Mission complete. Далее задание... Лучшая работа. Фермерами принести 15 стагов сила. Самолет. Ай. Ай. Автобус какой-то здесь. Выходим. Я пока что пытаюсь одеться, чтобы У меня работа только начальная есть. Ферма. Да, тебе нужно Alt нажать. Угу. Не понимаешь, что делать? У меня появилась только одна метка и все. Мне просто ходить и нажимать айк или где? А чтобы сорвать? Подносите, подносите. А вот куда подносить-то? нет да, по Спасибо. Метки нету. А что не достанешь Ай. Привяжи почту и сделай пастор на 20 тысяч аккаунт. Ну зачем? Сейчас ломаю точку. Ну ладно. Ты тут? Да, да. У меня пишется наверху, что типа собирает сено. Мне вот интересно. Да. Да, да пишется. А в чему он подобрал то сено, на я нажимал? Да, это пишется, сено. Я жму, короче, там не знаю, 5 минут. Часов. Это ты делаешь, или у меня опять на синхрон, что ты на месте крутишься. Под 90 градусов. Согласна. Да, да, да, да, да, да, как, короче, вижу. Ты меня делаешь такой квадрат. Короче, мне тут не нравится. Поехали. Пожелать ему. Пожелать. Также Я, не... я спамлю, я его вообще не отжимаю. О, наконец-то у меня взялось. Оп. Двести. Ещё? А что тут А что Сколько? Насочек. ну стоит он там, 10, 1, mm -hmm. а откуда ты это идешь? 10 и 1, 8 сейчас наберу флажок 3 ай флажок 10 8 8 6, 6. Mm, уровень 10 uh -huh. а у меня какой а у меня первый получается я их так нажал случайно Ну, Вы просто лев в 12 секунд. Зачем мне эта информация? Ты из толка будешь ставить, вкативать, писать, сколько ты по секунд да, осталось? Сколько максимум можно ставить в кас? Только шляк, чтобы поднять пэй, Ой. Слэшми, глупо, кошняк, чтобы поднять Может это так и работает? Мне просто интересно, это же быть подкинуть таким... Ну хотя я ж тоже был таким вообще-то мевичком Бро Это тебе, кстати ЛС подкинешь Где то у вас? <Слых> а, а, ты сбил там? Вот. Мне еще чуть-чуть осталось. Вот. Десять штук. Что три-две штуки? Сену закусила. А, здесь все это время были бесплатные напедыки. Угу. А как поменять технику? Вот, например, у Никиты вообще Да, это банда, ба это банда. Просто банду могут менять? Да, если банду вступить, то он тебе в баллы вступил. Бро. Слышку! А ты это не видел, что Нет, я только сейчас увидел. Слышку не видел. види команду, которая насть тебе 10к. А, сейчас. Сейчас посмотрю. Три штуки. Но тут, как я понял, типа может... А, ты еще, а, ты еще, а, ты еще, а... ты еще, ты еще, ты еще, ты а, еще, ты еще, ты еще, ты еще, либо еще, ты еще, ты еще, Конечно. еще, ты еще, ты еще, ты еще, ты еще, ты еще, ты еще, ты еще, Почему он ко мне летит? Почему я должен пойдеть его команду, если я, во-первых, команда, чтобы перевести деньги? Еди команду. А очень 10 команд. Короче, мы его раскусили. Вот он сыграл человек, у него один 14. Не привезло. Какой айдея, 740, 967, 10... То есть, больше нету. Ну у тебя. 866. Все. Вы успешно перенесли нужное количество сена. Возвращайтесь обратно, чтобы получить награду. Сейчас закончу работу. А, а, так. Альт. И переодеться Так Г Все поехали Английская коллекция Бед 100... сто Ты что заборчик сломать не можешь А где А как вот это... от можно сесть не, не знаю Мне кажется Стойте начнем опять а у вас не ключей? А я не мог сесть, когда ты не мопедикал. А как бы нам лучше? Нам лучше коротким причем А нам куда нужно? Опять на спаун. А это где? А вот вижу Эль Корона. Вот что долго. Кстати. А что это сверху? Смотри, красно красный прямоугольник и еще белые самолеты нарисовано вот прямо вот здесь река и прямо над нами а я понял Такой, по типа, красный, красный прямоугольник да такой вот просто там... красный прямоугольник там там, там на права сдавать надо по-моему Бедные а -а -а. не права в пустыне еще такое поехали тебе покажу кое-что угу. Работать около 12 миллионов вот видишь там это Хэллоуинский город у тебя тоже экран да, да, стал да, серый так, да, серый да. дымка началась да, ну тут, тут типа квесты тут на, можно работать на но... опять залагала а, все залагала а нет ты меня сбросил да. А тут город, что типа, потом берет... Ты слева направо. Да. А, это -э -э ты? Так, а что тут? Только квест и вот это, что это в центре? А, так, подожди, что тут? Опять там опять. Черные очки. А, ты не можешь нам Не, могу. Черные очки. очки. Граф решил купить новые очки. У тебя, кстати, мопед угнали. А, ага. да? Да, Дж Джайден Конзалес. Неудачно попытался выкинуть из, из транспорта. выкинул из, из транспорта. Я думал, это ты был. А ты что-то про Радмир говоришь. Ты где? Упырь. Вечер. Ой, Вечер. я, я случайно зашел. Я платформа. А смотри, кстати, что у меня Пустите есть. Подойди ко мне. Где? Смотри. Алло. Вот я тут. Ночью вот, видишь, где людей много? <сосатых> Из Смотри, из Игрек. Это дробь. Мясо съел. Как выкинуть вещь? А тут Исхреб нужно кусок. Рыг, рыг, брови, тут нельзя. нужно только смысл. Короче, мне выдали какую-то тыковку. Я тоже, у меня их четыре. Да, чего а это чего-нибудь. А Томас. Это у них квест надо брать. А, соблюдаем традиции. Нам, а да не сможешь 60%. А что это у меня за свинки какие-то на заднем плане. На другой день, как на улице стемнело приходит команд при и просит... Пустите, люди ночью путник встал Короче, они Смотри, и как магазин... Вот, выпил, мясо съел, косточки собаки бросил и спать улегся. Утром дурник встал и кричит, хозяин, хозяин, собака твоего... Да, ну что-ка пешком бежать. Куда? Доставлено, что ли? Ты проще релокнуться? Ну, я вообще устал. Давай, составляем? может, завтра. Я выхожу, короче, я вышел. Я тоже вышел. И из игры есть Tim Sticker.